Первым этапом для участников 28-й Олимпиады по информатике АЮАй-2016 стала регистрация в учебно-лабораторном корпусе Поволжской академии спорта и туризма.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 Богатые истории. Надеюсь увидеть больше. Я приезжал сюда в марте осмотреть место проведения Олимпиады. Мы посетили Иннополиш, Свияж, Казань. Татарстан – удивительное место. Наверное, мало что я знал про Казань, но здесь... Ну, здесь мне нравится. Деревня построена mm -hmm. хорошо. ну здесь, да, хорошие условия. За плечами у ребят годы упорных тренировок и бессонных ночей. Олимпиада, безусловно, престижна, и победа в ней откроет множество дверей юным дарованием. Однако среди ребят не чувствовалась атмосфера соперничества. Самый ценный совет, который я даю своим ребятам, это получать удовольствие от игры. Они уже доказали свое превосходство, и теперь они просто должны расслабиться и показать, на что способны. Тогда и придут результаты. Я считаю, что самое главное – это любить то, что ты делаешь. И это есть ключ к успеху. Поэтому я считаю, что у нас хорошие шансы на победу. Одна из главных целей – это... Олимпиады, дать возможность ребятам познакомиться со своими сверстниками из других стран, подружиться и поделиться опытом. Поэтому важно, чтобы у ребят было на это время. Мы сделаем все, чтобы показать свои лучшие стороны, и просто будем наслаждаться процессом. Впереди у участников Олимпиады 6 насыщенных дней. Их ждет и культурная программа, и интенсивные состязания. А мы желаем им удачи и ярких впечатлений. Диана Вакиан, Роман Самарин, Универньюз.